Первооснова традиции несет информацию обо всех традициях, то есть о механизмах забора времени, о механизмах притягивания времени, о механизмах накопления времени, сохранения времени, правильного его использования. Первооснова свобода, соответственно, будет копить информацию о том, как самому не стать захваченным этим временем, как сохранить свою независимость в этом постоянном, бесконечном, никогда не прекращающемся пространстве вражды. Потому что оно так запрограммировано. Первооснова добро будет копить информацию о том, как правильно поступать на различных стихийных пространствах. Соответственно, первооснова зло, которую мы сейчас откроем и будем также изучать ее возможности, соберет информацию о том, что на каких пространствах недопустимо категорически. Причем не с точки зрения традиции и не с точки зрения свободы, любой свободы и любой традиции, а с точки зрения природных предпосылок того или иного пространства, чего там нельзя делать? А все почему? Потому что на каждое пространство нарезано под свои задачи. У каждого пространства есть лимиты срока жизни того, что там пребывает. У каждого пространства есть правила притяжения и отталкивания, притяжения своего отталкивания чужеродного. Ну не вырастет ананас в тундре, не вырастет. И это условие, да и в первооснове зло это будет прописано. Не просто, что ананасы в тундре не растут, а они будут прописаны, почему они не растут. Это знание, знание о пространстве, знание о его специфических особенностей наши языческие Необразованные пращуры говорили о том, что у каждого бога есть свои требования к этому, этой местности. И эти правила просто надо знать, взаимодействие с этим богом. Мы можем назвать это природой, ни в коем случае не ошибемся. Но первопричины всему именно стихии. Почему мы с вами это и изучаем именно на стихийном факультете, потому что стихии дают ответ. почему. Мы не будем описывать эти стихийные пространства в образе и имени какого-то определенного Бога, потому что образ и имя определенного Бога, конечно. А значит, оно не просто познаваем в любом случае. Да? Никогда нет гарантии, что познаем его полностью. Но оно всегда ограничено функционалом человеческого восприятия. Функционалом человеческого восприятия. В дальнейшем, как вы будете это называть, это ваше личное дело. Вы должны понять механизм, как это происходит. А чтобы понять механизм, надо в своем сознании сделать с собой некое усилие и научиться, пребывая в пространстве, находиться вне него, наблюдая со стороны, со всеми происходящими эффектами. Причем отсутствие личной заинтересованности для себя поможет вам эти эффекты достижения и недостижения результата, что обязательно должно быть и чего не должно быть никогда, оно позволит вам увидеть более объемно, более полно. Возникает в сознании человека только лишь тогда, когда первоосновы второго круга соединены в сети. Тогда традиция настаивает на определенных правилах разграничения себя и остального мира, заставляя сознание впадать в определенного рода крайности. Определенного рода крайности. А именно, крайность прежде всего заключается в том, что если в определенном пространстве человек на которое традиция наложила уже как свою, свою лапку, достигая определенных результатов, не связывает это с традицией, то этот алгоритм может легко традиции быть перекинут в первооснову зла, как неэффективный. Хотя именно в этом пространстве он и эффективный. Еще раз, человек достигает результатов в пространстве. активирует, соответственно, свою первооснову добра, он вписывает туда алгоритм достижения результата, но не привязывает это к традиции, конкретно этой традиции, которая доминирует на этом пространстве, которая как бы оккупантом захватила его. И в этом случае через механизм поощрения и наказания традиция переносит этот алгоритм в первооснову зло. Сначала в сознании самого человека, а если такое, такие действия будут скоплены в достаточно большом количестве, то и во всей традиции. Пример. Вы наверняка иногда заглядываете в телевизионный ящик, в смысле голубой экран, в смысле в телевизор. И, скорее всего, сталкивались, особенно, я не знаю, как в Европе, да, но вот в России, и Белоруссии и Украине есть такая тенденция, как стоять с протянутой рукой относительно поправки здоровья какого-нибудь ребенка. Машенька не выживет, Петенька не выживет, тем и всем нужна операция срочная, очень дорогостоящая, непременно в Германии и так далее. так так далее, и так далее. Относиться к этому делу можно по-разному, и разные люди относятся по-разному. Кто-то с презрением говорит, идите к государству, которого вы только что выбрали, вот, вот туда и идите, а кто-то достаточно миролюбиво относится к подобным просьбам и охотно идет навстречу. И вот картинка с выставки. Какой-то провинциальный город, достаточно маленький, чтобы знать друг друга. Также такое же объявление. Да? Ребенку, срочно надо. ребенку вот срочно надо. Поскольку город маленький, узнать, какому конкретно ребенку срочно надо, несложно. И вот Женщина достаточно состоятельная женщина, как бы может себе позволить помочь этому ребенку, тем более, что сумма там была какая-то неизопредельная, то есть вполне реальная. Она позвонила в этот фонд, выяснила, где проживает несчастное дитя, просто взяла деньги и пошла к ним домой, к людям, открыла дверь мамаша несчастного ребенка. Там помогающая дама объяснила, зачем она пришла, протянула конверс с деньгами, там начала мамочка невероятно благодарить, да спасет вас Бог, да я буду за вас молиться, да... ну и так далее. Дальше глаз подняли, там вся квартира такой один большой канастас. Ну, в общем, это несущественно, да? но подательница как бы благо, говорит, вообще-то я атеистка, так что можете, в общем-то, особо не напрягаться с молитвами. На что мамаша, услышав это заявление, сказала, тогда нам ничего не надо. То есть пусть мой, лучше мой ребенок умрет, чем я возьму деньги от идейного противника. Вдумаемся на кону жизни ребенка, вдумаемся. То есть добро. Алгоритм добра помогать ближнему, помогать страждущему переносится в первооснову зло, если податель помощи не принадлежит одному и тому же религиозному культу. То есть не посвящается это добро традиции, в которой оно находится. Вот так это происходит. Это гротескный пример, да? в минимальной форме вы можете найти его сплошь и рядом. Человек, который привязан к определенной традиции, а именно в его сознании традиция связана с первоосновой добром, не воспримет благо, если оно будет происходить не из этой традиции. Просто сама традиция не позволит. Не позволит сама традиция. В 21 веке цивилизованные люди, прекрасно это понимая, но вы даже представить себе не можете, какое количество подобного рода поступков, пусть не настолько ужасающих, человек делает каждую, каждый, каждый день и не по одному разу, когда он отказывается от результата только потому, что он нетрадиционен. Хотя этот результат естественный для этого пространства, естественный для этого пространства. Первооснова зло сейчас вам несколько уравновесит этот процесс и свое дело она сделает. Все религиозные системы, все учения, которые, которые мы с вами знаем уже паразитируют как раз на, именно на этом втором плане, они и, и, и занимаются тем, что держат эту очень жесткую сцепку, сцепку между первоосновами. Как вы сами понимаете, каждая религия сцепляет свое. И это уже не свободное смещение, как орбита да, для первооснов. Это уже непосредственно связь, и связь очень жесткая. И эта связь как купол закрывает сознание человека и по уровню будхиального тела в том числе, закрывает его от любой альтернативы, закрывает его от любой возможности заполнять первоосновы не по алгоритму. Для того чтобы человеческое сознание не пыталось заполнить для расцепления этих первооснов, для расцепления первооснов второго круга, религиозная система занимается тем, что, прежде всего, в ментале перепрограммирует понятие. То есть добро и зло с точки зрения религиозных систем, так как вы привыкли этим пользоваться, то есть очевидное благо для всех или очевидное зло для всех, прежде всего в сознании делает следующие вещи. Оно не дает увидеть разницу между пространствами. Потому что если для всех, значит разницы нет. И точку сборки можно не двигать разницы все равно не будет, что там достижения результата одни, что здесь, достижения результата точно такие же, Зачем двигаться? Зачем двигаться? Собственно говоря, со злом происходит все то же самое. Религиозные системы, которые занимаются дуализмом, то есть непосредственно внедряют в сознание вот этот вот бинар, они внедряют его как раз именно за счет, наличие жесткой связи между первоосновным во втором круге. Бинар, это необходимость держать эту жесткую связь. Она предопределяет сознание бинарности, потому что если они будут расцеплены, бинарности не будет. Не сразу заканчивается, бинарность заканчивается сразу в этот момент. Соответственно, первооснова зло, в классическом религиозном понимании несет в себе все, что позволяет искать альтернативу. Поэтому все старые боги христианству и иудаизму, как следствие, да, и мусульманству, естественно, тоже, впоследствии были как раз приписаны к первооснове зла, потому что они альтернативы. альтернативы. При этом добро и зло, как дуальность, как принцип дуальности, может существовать только лишь в рамках одного отдельного пространства, стихийного пространства. Дуализм добра и зла на земном пространстве логически обусловлен, и на эфирном пространстве логически обусловлен, и на астральном пространстве он логически обусловлен и так далее. Но первооснова добро и алгоритмы добра астрального пространства никакой логикой не будут связаны с алгоритмами зла физического пространства. Еще раз. Алгоритмы добра астрального пространства не связаны логической связью с алгоритмами зла физического пространства или эфирного пространства. Они связаны логической связью только с алгоритмами зла того же астрального пространства. Религиозная система не дает этого увидеть никак. Она говорит, если у нас, вот у нас здесь, вот на христианском астрале с огнем, добро это, а зло это, значит, на всех остальных пространствах это должно быть точно так же. Должно быть точно так же. Человек смещает свою точку сборки на ментальное пространство, он пытается применить те же самые алгоритмы добра и зла, и у него там ничего не срабатывает. Он набирается ума, он получает знания, он получает образование, но с точки зрения христианства, например, того же, он отодвигается от эгрегориального центра как можно дальше. И эгрегор показывает, это нам чужой. чужой, он не добивается результата. Потому что там уже чужое пространство, там другие законы, там другие правила. И если человек хочет жить в гармонии со своим эгрегором, то есть со своей доминирующей религиозной системой, государственной системой, Первое, что он должен делать, это должен выкинуть из головы мысль о свободе, то есть свободном перемещении из пространства в пространство. Отсюда вам еще одна подсказка видение, понимание, что первооснова свободы и алгоритмами ухода от захвата времени прежде всего связана с быстрым смещением по эшелонам по пространству. Как можно уйти от захвата традиции, которая прописана на астральном пространстве? Да резко уйти в ментал. То есть, грубо говоря, начать думать, да, чтобы тебя христианство не захватило, включай мозги. Начинай анализировать. Иди еще выше. Начинай формировать опыт. То есть цепочки причинно-следственных связей. Иди еще выше. Начинай понимать суть и структуру, что от чего произошло. И все. Ты от христианства становишься неуязвимой, оно тебя бьет своими привычными алгоритмами, а они от тебя отлетают, как от стенки горов. Но стоит тебе только окунуться обратно в астрал, да подбавить огонечку, и ты попал в поле зрения, и начинается все то же самое. Быстрое перепрограммирование и быстрое подстройка сознания под это пространство. Первое, что должна делать традиция- это убрать из сознания любое понимание о том, что смещаться по пространству можно можно, причем без визы. То есть не надо брать разрешение там, штамповать паспорт для того, чтобы сострала сместиться на ментал. Но так может позволить себе только свободное сознание, у которых первоосновы третьего круга, априори сильнее каждый из первооснов круга второго. Но стоит только сцепиться хотя бы двум, и вы уже начнете им проигрывать. И вы уже начнете им проигрывать. Поэтому для вас сейчас первооснова зла будет наполняться неправильными алгоритмами существования на каждом из пространств где необходимость удерживать себя в определенных пространствах с познания с этой точки зрения не является необходимостью оставаться там на веки вечно. И нет никакой парадигмы добра и зла лучше, чем другая парадигма добра и зла. Они принадлежат пространствам, но они не принадлежат традиции. Если вы начинаете принадлежать традиции, Значит, ваши алгоритмы добра и зла тоже начинают принадлежать традиции. Ваш скопленный опыт начинает принадлежать традиции. Ваша бытийная масса начинает принадлежать традиции. Рабские религии авраамического культа не предполагают, что у человека будет свое собственное, свое собственное право. У рабов права нет. У рабов не может быть в этом смысле и своей бытийной массы. У них не может быть своего собственного опыта. Потому что бытийная масса и опыт это прерогативы свободных. Только свободных. Устойчивость вам обеспечит работа на третьем круге, устойчивость этих первооснов. Но эта устойчивость должна быть доказана вами самими, прежде всего перед самим собой, что вы можете без поддержки, без связи с магическими основами мира, а сами, являясь проекцией своего бога, удержаться того, чтобы не сдать себя в рабство добровольно какой-нибудь религиозной традиции. Или не религиозной, но в любом случае в рабство. Хотя в конечном итоге все закончится именно религиозной традицией, стоит только один раз согласиться, что у тебя есть хозяин, который имеет право направлять твое время, дорожка, считай, проложена. Соответственно, первооснова зла, с которой мы сейчас начинаем работать, это первооснова, которая должна раскрыться и научить вас быстро, безошибочно выхватывать из пространства Неэффективные алгоритмы достижения результата. На каждом пространстве есть правило, чего не должно быть никогда. Это правило обозначает сама природа, не традиция. Значит, для вас это будет двойная работа. Вы должны будете видеть не только алгоритмы, чего не должно быть никогда, но и как это трактует традиция, пытаясь связать между поставить связь между собой первоосновой традиции и первоосновой злой. в религиозных системах четырех которые мы с вами знаем как мы видим этим хорошо занимаются очень две структуры они имеют отношение к этим этой первоосновой первооснове, первооснове зло, а именно эта система иудаизма и система буддизма. Бинар это их вклад в общее программирование это их вклад. В буддизме заповедей как надо поступать, как не надо поступать, не меньше чем в иудаизме. В здесь, в общем-то, все на поверхности. Для того, чтобы выполнить все условия, все 613 заповедей, нужно в это дело вкладывать каждую минуту своей жизни 24 часа в сутки, а так от момента рождения до гробовой доски. В буддизме все то же самое. Там правил поведения, взаимодействия огромнейшее количество. Огромнейшее количество. Просто буддизм в большей степени рассказывает о том, что нужно делать, чтобы выйти из колеса сансары. То есть Смотрим еще раз на схему трех кругов и понимаем, что под колесом сансары они понимают как раз бесконечное вращение внутри третьего круга. А это происходит, когда первосновы опустошаются, то есть постоянно возвращаешься, еще раз их напомню. Когда первооснова не опустошается, выход как бы из необходимости вот этой вот, бегать по кругу, да, он предопределен, происходит естественным путем.. Идея же иудаизма достигает в отличие от буддизма обратного. Если буддизм говорит как выйти, то иудаизм говорит как не выходить. Как вот остаться. Как вот навсегда. Но у каждого свое благо. Каждый под благом для себя воспринимает все свое. Ваша же задача это понимать. Каждая традиция, каждая система достигает своего. Она не планирует работать на вас. И ваше личное благо. Ей до свечки, как и ваше личное неблаго ей до свечки. Раскрытие первоосновы зла прежде всего покажет вам именно это, почему все религиозные системы до судорог боятся прикосновения к этой первооснове. Да Они сами боятся к ней прикасаться, а уж если это будет делать веренная и заботом пасты, это уж совсем никуда Поэтому она запечатана семью замками. Вот те самые, семью печатана. Запечатана. Это первооснова. А почему семью прекрасно видите сами? Потому что эта первооснова восьмая в нашем списке. Значит, все предыдущие семь ее запечатали. Каждый своей печати. Раскрытая ваша первооснова позволит распечатать и эту. Но в том случае, если распечатаны у вас все семь предыдущих. Если что-то не распечатано, она понятно раскроется криво, не полностью. А значит и работа с первоосновой зла у вас тоже будет не полностью идти. И я очень надеюсь, что все-таки вы преодолеете внутреннее сопротивление и распечатаете ее, позволив ей показать вам изнанку этого мира такой, какая она есть. Раскрытые первоосновы второго круга, не связанные друг с другом, избавляют сознание считать и обсчитывать пространство только посредством бинера, только лишь посредством необходимости использовать только лишь два значения для оценки реальности. Их становится, их становится гораздо больше. Когда слуги кооперируются против хозяина, происходит революция. А первооснова второго круга это слуги. Изначально создавались как слуги богов. Переподчиняя их себе, вы делаете их собственными слугами. Но они будут с вашими слугами только тогда, когда они не договорятся между собой против вас. Когда вы раскроете первооснову зло, когда все печати с нее снимутся, и вы увидите, что они свободны, могут существовать свободно друг от друга, не дать им сцепиться это первое дело, никакими логическими связями, нет между ними логики, нет между ними логики и не может быть. Между ними никакой логики. А все почему? Потому что каждая собирает свою информацию, и они не обязаны коррелировать друг с другом. Более того, первоосновы второго круга имеет право быть неравновесными по отношению друг к другу. Какой-то много информации. Например, сейчас у вас ну, молоды, вы, да? но внимательны. И вы хорошо копите себе первооснову традиции. То есть она просто копится, копится, копится и пока еще не дифференцируется на определенно ну, как бы на хорошее и плохое, это просто информация. Но проходит время, и эта информация отдается первоосновой, традиции вам обратно в центр. Вы переживаете ее уже сильными первоосновами жизни, смерти, любви и ненависти. И эти сильные первоосновы позволяют этой традиции сепарироваться на алгоритмы и добра, и зла, и свободы. То есть вы традицию начинаете уже не воспринимать, а познавать. Пока мы что-то не можем познать, мы просто воспринимаем. Но после этого воспринятое надо провести через эту сепарацию, а потом отдать на вынесенные пространства, чтобы не засорять свое сознание. Изучив какую-то религию, например, тот же иудаизм, да, многие из вас работают со мной на продолжение курса, тот же самый иудаизм, вот разложить его, то есть восприняв всю эту традицию, вы выяснили, что это традиция оккупанта, христианство тоже. Традиция оккупант на чужих землях. Можно жить ради этой мысли, то есть поставить ее себе в первооснову порядка и жить ради этой мысли. А можно ее разложить, то есть понять, как этого достигалось, зачем это достигалось, кто в выигрыше, кто в проигрыше был, кто сейчас, кто будет. Разложить это по первоосновам добро и зло, по первоосновам традиция и свобода. Сформировать себе собственное понимание происходящего. И не жить ради того, что к тебе не имеет никакого отношения, а учитывать опыт в своей дальнейшей жизни. И если в твоей первооснове порядка как цель, целевая задача стоит вернуть богов назад, значит ты будешь этот опыт использовать для того, чтобы вернуть богов назад. Но если такая целевая задача не стоит, если стоит задача создать собственную реальность, значит ты учтешь этот опыт в создании собственной реальности, а не в войне, не в борьбе, не в убийстве, не в доказывании, кто круче. Магическое сознание способно делать это автоматически. Для мага нет никакой вещи лучше, чем другая вещь. Нет никакой религии лучше, чем другая религия. Нет никакого бога лучше, чем другой бог. Более того, нет никакого проигрыша лучше, чем другой проигрыш или выигрыш. Потому что это всего лишь эпизоды, которые надо учесть в дальнейшей работе. И чужие победы и достижения не являются оснований для того, чтобы закладывать их в какую-то определенную традицию. Потому что традиция должна работать на магический результат. И ни в коем случае не наоборот. И не путайте одно с другим.